Очередной акт агрессии Армении против Азербайджана и боевые действия в тавузском направлении продолжают оставаться одной из обсуждаемых тем в турецких СМИ. Генерал турецкой армии в отставке Асгюр в интервью телеканалу Ахабер рассказал, почему Армения выбрала для агрессии именно Тавусское направление. Фрагмент выступления генерала публикует издание САБА. Генерал Асгюр отмечает, что Тавусское направление было выбрано Армении не случайно. В относительной близости от этой территории проходит нефтепровод Баку, Тбилиси, джихан газопровод Танап, а также железная дорога Баку, Тбилиси, Карс. Атака Армении была рассчитана на то, чтобы отрезать эти стратегические энергетические линии. Поэтому эта атака была направлена не только против Азербайджана, но и против Турции. Линии, обеспечивающие снабжение Турции энергоносителями, проходят через эту область, сказал генерал. С выступлением генерала Азгюра Тора, можно ознакомиться по ссылке в описании под роликом. Стратегия Армении такова, что не имея ничего своего, с помощью провокации и оружия, захватывать чужое. Но на свои грязные планы, Армения получила соответствующий отпор со стороны Азербайджана.